Итак, друзья, включаем запись и поехали. Значит, Всем людям, которые участвовали в ICO Smart Trade Coin, и сегодня у них есть вопросы, как и где найти свои токены, какие кабинеты теперь действующие, как включить ботов современных, тот инструмент, который сейчас работает. В общем, об этом сейчас все и поговорим. Итак, поехали, демонстрируем экран. На сегодняшний день есть сайт, который называется go.smartradecoin.com. Вот его название. Сразу его вбейте вместо того сайта, который был воздействовал в ICO. Тот сайт сейчас не работает. Но все данные по входу работают сейчас здесь, на этом сайте. Они перенесены. Поэтому, если вы нажмете на кнопочку войти на этом сайте, то вы под старым своим логином и паролем зайдете в свой кабинет. Введите старый логин и пароль с ICO, и вы зайдете в свой кабинет. Так выглядит новый кабинет наших ботов в Smart Trade Coin. Что здесь есть? Вы здесь увидите можете увидеть те токены. Они расположены у вас вот здесь в разделе «Баланс». Здесь вы увидите те токены, которые перешли не в ваш кошелек ERC-20 эфира, а именно которые не пришли туда, но они пришли сюда. Поэтому часть токена у людей находится на кошельках ERC-20 вот, на новом сайте эфириума, а часть находится здесь. Это те, которые с опозданием вышли. Они вышли сюда, в кабинет. Поэтому смотрите их здесь. В разделе, там, где вы находитесь, вы выбираете себя, свой профиль. И, соответственно, на балансе. Здесь смотрим ваши SmartTrade-токены. Это ваш баланс, отображается баланс у вас здесь в эфирах, в биткоинах и в SmartTrade-коинах. Вот. Чтобы их пополнить, достаточно нажать на плюсик. Кстати, о пополнении. Чтобы запустить бота. Необходимо нажать либо здесь на плюсик, и вы будете пополнять биткоин. Либо вы выберете, на этот кошелек можете выбрать и пополнить его внутри этого кабинета для запуска ботов. Если вы будете запускать бота на эфириуме, вы выбираете пополнить эфириум и соответственно переводите деньги на этот кошелек, и вы их увидите у себя в разделе баланс и если вы хотите пополнить внутренний кошелек трейдов здесь, на этом сайте, на этом кабинете, вы можете сюда перевести из кабинетов партнеров, таких же кабинетов, как обычный перевод с кошелька на кошелек эфириума. Так и со своего эфир кошелька в разделе токены, которые мы сегодня с вами тоже обнаружим для многих будет, полезным знать, узнать, где их токены хранятся, которые не могут найти их у себя на, на кошельке эфириума. Мы сегодня тоже это сейчас покажем, где это находится. Поэтому пополняем здесь, если вам это интересно. Дальше. Ваш депозит через кнопку депозит вы можете точно так же пополнять. Вы попадаете на эту же страницу, на страницу депозит. Через плюсик или через кнопку депозит. Неважно. Либо это здесь в балансе через плюсики, либо через кнопку депозит. Пополняйте здесь каш... свои кошельки. Внутренний на боте Go. Это здесь. так Итак, пробежимся по нашему аккаунту. Что нужно сделать человеку, любому из вас, который здесь никогда не был или был, но что ему нужно сделать в первую очередь? Необходимо опуститься вниз по нашему меню найти кнопочку настройки аккаунта нажать на нее вы попадаете в свой аккаунт свой аккаунт э, в свой профиль в свой профиль ребят здесь у вас откроется намного больше данных о вас здесь будет много данных там, день рождения ваш Адрес проживания. В общем, все данные здесь будут расширены до того момента, пока вы не пройдете верификацию. Верификацию здесь надо проходить заново. Она расположена ниже, вот здесь. Вы выберите язык русский. Здесь есть языки. Выберите язык русский вашего, э, вашего аккаунта. Дальше вы можете здесь пройти верификацию она здесь что это такое условия сюда нажмете и пройдете верификацию таким образом вы вот у меня уже проверенный два дня у меня ушло на то чтобы мне активировали аккаунт проверили его я имею ввиду, ушло над на проверку верификации два дня у меня ушло вот сегодня только проверены два дня назад я отправлял Здесь можно установить аутентификатор, но для начала я не рекомендую людям, которые только зашли и начинают разбираться, сразу устанавливать двухфакторную аутентификацию. Это вас может усложнить и ну, только проблем себе нажить. Аутентификатор устанавливаем только тогда, когда вы четко понимаете, как вам заходить в кабинет, когда у вас уже здесь есть деньги, работающие боты – вы знаете, как четко ставить аутентификатор. Вы прошли, главное, проверку на курс ну, То есть верификация пройдена у вас будет. Только после пройденной верификации можно устанавливать двухфакторную. Почему? Объясню. Дело в том, что если не пройдена верификация, то любой человек, который, ну, допустим, взломанный, взломал ваш аккаунт, он деньги не сможет вывести, не пройденная верификация. Поэтому смысл устанавливать аутентификатор даже при взломанном аккаунте никто ничего сделать не может. Но, если вы вдруг по каким-то причинам потеряли аутентификатор, телефон, не заходит какой-то программный баг, и вы, вас не пускает система через, в кабинет с двухфакторной, то возобновить через службу поддержки, отменить двухфакторную аутентификацию вам все равно придется отсылать в компанию документы, те же самые, которые вы указываете при верификации, и проходить потом верификацию повторно. И это будет сложнее для компании, потому что аккаунт не верифицирован, и вы хотите подтвердить, что это ваш аккаунт. Поэтому сначала верификация, потом аутентификатор. Продолжим дальше. Итак, вы сделали верификацию. Это второй шаг вашей вашего задания. Первый зайти, разобраться с панелью, заполнить ваши данные. Все вот здесь будет большое. Здесь много разделов будет, зелененькие галочки будут выставляться. И таким образом вы сюда попадете и сделаете главное действие ваше: профиль и верификация. Затем, когда все это пройдено, вы можете зайти на главную панель. Здесь есть в раздел, где можно купить токены трейд. Сегодня это уже можно опять покупать для тех, у кого их нет. И там есть разные варианты. Кто кликните, посмотрите, там все понятно. Как оплатить. Здесь есть все необходимое. Видео, как пополнить SmartGo и так далее. Пожалуйста, посмотрите, все есть. И торговля одним кликом. Мы остановимся на этой кнопке чуть позже. Она нам облегчает жизнь, она облегчает торги, запуск ботов в один клик. Так, это еще нам недавно появилась кнопка, довольно-таки, и она очень интересна. Что мы здесь видим? Рыночные данные, в данном случае биткоина, пары USD, биткоин. И что творилось за последние сутки? За последние сутки Биткоин поднялся в данный момент на 5,56% и его цена на данный момент порядка тысяч долларов. Самый низкий уровень цены за последние сутки был вот такой, самый высокий вот такой. И сейчас цена вот такая. Рыночная капитализация биткоина 128 миллиардов. Это на сегодняшний момент. Что идет дальше? Дальше у нас есть показатели ботов, запущенных. В данный бот работает 170 день, 171 день и на рисковой стратегии, и это у человека такой бот работает, он до сих пор, и он дал 49,6% за 171 день. Это считается шикарный вариант, и лучшие показатели ботов, которые работают у других партнеров, вы найдете здесь. Нажав на кнопочку еще здесь, открывается еще, итого, 10 ботов, открытых для чего? Чтобы вы могли, запуская своего бота, облегчить себе жизнь тем, что вы можете скопировать стратегию данного бота. Не запускать совершенно нового с новой стратегией, а именно скопировать сразу, что я и рекомендую. Вы можете здесь сразу скопировать его, нажав на кнопку, выводится сразу на запуск бота. Вот. и здесь простыми нажатиями, как запустить бота в работу. В данном случае у меня есть здесь на счету свободные деньги. Свободные. И запустить бота можно на свободных деньгах. Что здесь есть? Здесь есть бот с тремя стратегиями. Стратегия безопасная, это значит низкая рисковая стратегия, нормальная стратегия на нормальных рисках и рисковая стратегия. Соответственно, предполагаемая доходность у них разная. Но и риски совершенно тоже разные. Поэтому рекомендую, рекомендую для начала пользоваться нормальной стратегией. Больше всего на ней работает ботов успешно. Тип инвестиций. Вы можете выбрать биткоин или эфириум. Если у вас эфириум, нажимается на эфириум. Она будет подсвечиваться кнопка. Если у вас на аккаунте будет на балансе свободный эфириум, то она будет сразу подсвечиваться. Вот, Если биткоин, значит биткоин. Период работы бота. Вы можете выставить минимум 30 дней, при условии, что вы никак не можете вмешаться в его работу, не можете его остановить за эти 30 дней. И вы здесь выбираете контракт на сколько? На 30 дней, на 60, на 120, на 180, на 360 дней. Контракт на бот. И запуская его, вы только через 30 или через 120 дней, в данном случае я нажал, можете его отменить, остановить и вынуть прибыль с депозитом. Вы даете именно работу боту на 120 дней, в данном случае. Минимум 30. Дальше. Процент от вашего баланса. То есть то, что у вас есть на балансе, в свободном виде, вы можете взять от баланса то ли 25%, то ли 50%, то ли 75%, то ли все 100% баланса сразу запустить в работу. Минимальная сумма здесь вообще хоть один хоть доллар можете запускать. Максимальная сумма связана с вашим пакетом, доступная, в зависимости от пакета. И если у вас есть здесь деньги на балансе, вы можете запустить бота таким образом. Нажать кнопку и бот пошел в работу. Все, вот это запуск бота. Нажал на кнопку, и вы его увидите в другом разделе, его график. На следующий день вы уже увидите первые его торги. Работают они каждый день. Сделка каждый день происходит. Нет выходных и проходных, каждый день. Итак, вы можете выбрать любую стратегию. Здесь вы ее можете посмотреть ботов, стратегию этих ботов, каждого просмотреть. Для понимания есть. Есть график, короткий, понятный график его работы за очень продолжительное время. Компания нам выбрала автоматически самых лучших ботов, которые работают уже самое дольше времени, уже практически полгода, с самого начала, которые не останавливали люди и до сих пор у них работают. И это самые лучшие боты на сегодняшний день. Они вам даны и их можно скопировать. Теперь, значит, верификация у вас находится в разделе, э, еще раз, а, нет, в разделе настройки аккаунта. аккаунта. Здесь будет э, паспорт потребуется ваш, и э, либо паспорт с пропиской, либо квитанция, оба платья, э, нет, стоп, извиняюсь, паспорт и, по-моему, э, селфи, селфи с паспорта. По-моему, так. Либо даже здесь еще, у меня здесь потребовало вторичную верификацию, она была пройдена с ICO, и у меня сюда был доступ, и я выводил деньги. Но недавно, совсем недавно, потребовало вторую верификацию. И я загрузил сюда два паспорта, первую страницу двух паспортов. Загранпаспорта и гражданского паспорта. Отправил, все прошло. Но ну, нужны просто первая и вторая страница либо ID-карты, либо паспорт, либо прав. Так, главная панель. Здесь мы можем запустить на главной панели свой пакет. Сначала пакет надо выбрать, пакет для ботов. В этом пакете, в бронзовый пакет, вот у меня он сейчас здесь на этом аккаунте работает, бронзовый пакет. Здесь в работе у меня сейчас 2 032 биткоина в работе в ботах и работают три бота. бота. Я сейчас покажу, как они выглядят, как, как они работают. Это тестовый аккаунт и здесь у меня именно вот я показываю тестовые свои, тестовых ботов. Но они работают в реальном режиме времени. Дальше. Вы можете взять этот пакет, активировать, как я, но он активируется бесплатно. За него платить ничего не надо. Он работает до 100 долларов, эквивалент. В биткоинах, в эфирах до 100 долларов. Свыше 100 долларов вам уже перейти на пакет Silver. Он вот здесь, это пакет Silver. Он работает уже выше 100 долларов до 2000 долларов. Чем они отличаются еще до 100 долларов, до 2000 долларов? Здесь 3 бота можно запустить в работу. Здесь 40 ботов можно запустить работу. Целых 40 ботов. Это рекомендуется, и это вот на этом прям остановитесь, что 40 ботов идеальный вариант для 2000 долларов. Разбивается на маленькие суммы, и боты запускаются, их много. Таким образом мы не минимизируем риски, потому что есть минусовые сделки, и мы их таким образом минимизируем. Но их очень мало, их крайне мало минусовых сделок. Общая стоимость. Здесь пакет золота. Пакет золота. Он безлимитный. Здесь можно торговать без лимита на сумму и без лимитов ботов. Сколько угодно. Он стоит 100 долларов в месяц. 100 долларов в месяц. А, а сильвер стоит 10 долларов в месяц. А этот бесплатный бронзовый. Поэтому здесь 100 долларов в месяц заплатили. Здесь сумма больше 2000 долларов запускается и работает. Окупаемость хорошая, 100 долларов отбивается очень быстро, и 10 долларов отбиваются быстро, все четко, все работает. То есть стоящая инвестиция даже в подобные пакеты. Все проверено, все работает довольно замечательно. Полгода торговли, полгода тестов, все отлично работает. Теперь, здесь вы можете найти официальный, официальный канал Telegram Smart Trade Coina. Что я рекомендую сделать? Присоединиться. Здесь вы найдете э, ваших партнеров, вашей структуры. Вот реферальная программа, партнерство. Здесь вы найдете. Здесь ваши выплаты по партнерской системе. Вы увидите. Ну вот э, у меня, у супруги, я проверял, у нее торгует бот, и мне начислены были маленькие Сатоши, за то, что у нее работал бот. Доход от дохода. То есть здесь есть партнерская программа и доход от дохода начисляется. Вот он проверенный здесь был. Сразу мы перепроверяли. Дальше. Есть здесь ваша реферальная ссылка. Вот именно в этом разделе ваша реферальная ссылка сгенерирована. Вы можете ее скопировать и отправить Через мессенджеры, куда угодно, своим друзьям на присоединение. Дальше. Здесь есть видео, как пользоваться теми или иными инструментами. Пожалуйста, пройдете. Здесь есть видеоматериал. Это ролики, промо-ролики разные. Их несколько здесь. Вот пять промо-роликов. Вы можете их использовать в своих приглашениях. Они сразу заложены с вашей реферальной ссылкой. Уже готовые. Прямо вот копируете и отправляете. Баннеры – это рекламный материал. Вы можете располагать на своих страницах, ресурсах, сайтах рекламные баннеры. В них вшита тоже ваша реферальная ссылка. И если человек перейдет из интернета по, этой, по этому баннеру, то он попадет на вашу реферальную ссылку, на сайт и так далее. Вот. Я рекомендую проверить, как это работает на практике. Рефералы. Здесь вы увидите всю свою структуру. Пожалуйста, у вас есть здесь доступ к вашей первой линии. Это ваша вся первая линия, затем вторая так, и так далее. Вы здесь все можете просмотреть. Здесь есть прямой и непрямой. То есть первая или не первая линия. Если вы посмотрите дальше, то у вас здесь будет видна ваша первая линия э, вот таким образом. То есть вот прям ваша первая линия вот она и вторая линия вот эта. То есть это ваши две линии здесь будут простроены. И вы их будете видеть. Вот если так мы сделаем, то у вас первая линия, вот один человек, второй человек, а это вторая линия, отображается, здесь тоже все видно. Так, что еще здесь есть? Здесь есть переход на программное обеспечение, но оно сейчас недоступно, находится на реорганизации. Здесь есть новости и есть вопросы-ответы. Вот, ребят, я рекомендую вопросы-ответы и изучить вам здесь на русском языке. Все прекрасно есть. Какие у вас есть вопросы? Как работает механизм бот? Как вводить деньги? Как выводить? Где я могу проверить свои транзакции? Найти список механизмов ботов? Где можно найти историю? Проверить настройки аккаунта? Здесь масса масса вопросов и ответов, ребят. На русском, на английском языке, пожалуйста. И вы можете даже вот нажать, и у вас на русском языке все будет здесь переводиться. Все условия, все-все-все здесь есть. Зайдите, изучите, что такое вопросы-ответы, вы массу найдете здесь. Теперь переходим, где же вы можете найти свои токены, которые были на ICO и сейчас вы их не видите здесь, в этом аккаунте. Где вы можете их найти? Итак, вы можете их найти на сайте myzervalid.com. Вот он сайт. И он такой, знаете, вот myzervalid.com. Надо очень точно, чтобы не попасть на какие-то левые сайты, найдите в интернете официальный сайт myzervalid.com. Официальный сайт. Только официальный, официальный сайт. Значит, зайдя к нему, я сейчас покажу, как туда заходить. Это я выйду, покажу, как выглядит сайт изначально. Вот так он выглядит. Здесь есть перевод на русский язык. Переведете, вам будет легче. Дальше вы нажимаете кнопочку входа «Доступ к кошельку». Вот эту табличку, прямо на нее. Дальше вы выбираете, как вам войти. То есть у вас может быть через приложение Wallet Connect. Возможно, у вас есть то ли Ledger, то ли трезор, аппаратный кошелек. <coughs> Возможно, у вас есть другие какие-то, MetaMask. Вы хотите войти с помощью MetaMask лисички. <coughs> или вы хотите через приватный ключ или мнемоническую фразу. Конечно, этот вариант он подсвечивается красным, не рекомендуется. Особенно на э, Windows. У кого компьютеры с Windows. Особенно не рекомендуется. Частые взломы проходят те, кто пользуется этим программным обеспечением входом. Но у меня Mac, я через него вам покажу. Это простой способ. Лучше через, работать через лисичку, через MetaMask. Э, я рекомендую это всем. Но в данном случае, чтобы зайти по, по простой схеме, мы используем закрытый ключ и нажимаем продолжить. Появляется поле, оно еле заметное, но здесь ставим курсор и вставляем сюда закрытый ключ. Ну, я возьму тестовый, вот у меня есть такой закрытый ключ. Это тестовый аккаунт. Скопировать. Вставляем сюда. И доступ к кошельку нажимаем. Запускает нас в кошелек. Это наш новый кошелек. Был раньше другой интерфейс. Сегодня это новый интерфейс, но все в нем есть, сохранено, что было в старом. Разберетесь. Много видео на YouTube. Значит, где мы находим наши токены? Наши токены. Мы находим их вот здесь, в истории транзакций. Здесь есть наш эфир, эфир блокчейн эфира. И тут мы видим все транзакции по эфириуму. А вот здесь мы видим Explorer токенов, тут мы находим свои токены. Нажимаем на Explorer токенов, открывается страница Explorer и согласно вашему кошельку, вот здесь будет номер вашего кошелька эфира, и здесь вот в этой графе, вот прямо здесь, здесь сейчас ничего нет, будут отображаться ваши токены. Смарт-трейды или любые другие, которые вы покупали и отображали. Я не заходил, естественно, в свой кошелек. У меня там достаточное количество разных токенов, в целях безопасности. Я показываю это на таком вот. Но здесь у меня были движения. Были движения не на этом кошельке, прошу прощения. Вот на этом кошельке, это мой резервный кошелек. И здесь вы можете видеть именно все транзакции еще. Вот здесь эфириум остаточек есть. И тут токены будут отображаться ваши все. Здесь были транзакции у меня вот по токенам Концерт VR, эфириум, концерт VR. Все транзакции, которые были раньше, все здесь отображены полностью. И ваши токены, которые у вас присутствуют, они точно будут отображаться здесь. Как добавить их в кошельке, чтобы наблюдать их можно было и вот здесь в кошельке. Это посмотрите отдельное видео на ютубе, там все легко и просто. Вы нажимаете здесь кнопочку, у вас появляются три строки вот здесь и вы сюда заполняете адрес контрактного кошелька, токена, символ токена и здесь десятичную знак, это все вы из контракта берете. Контракт, два, трейд, и там будет еще, по-моему, 7 знаков. И сохранить. И у вас трейд появится вот здесь. И ваши токены будут все отображаться еще и здесь, одновременно. Поэтому не волнуйтесь, все токены у вас на кошельке. Добавьте их через кастомные токены, и у вас все будет здесь отображаться. Токены можно переводить с кошелька на кошелек, куда угодно. Это раздел «Отправить». Это раздел отправить. В разделе отправить вы можете выбрать, открывается такая панель, и вы здесь можете выбрать токены. Они здесь будут перечень добавленных токенов, которые здесь будут отображаться. Они будут отображаться и здесь. Если вам надо перевести Эфириум, вы выбираете Эфириум. Если вам надо будет перевести Trade, вы выбираете здесь Trade. Он станет трейдом. И дальше начинаете уже говорить, там сумма там, 100, 1789 токенов хочу отправить на другой кошелек. Здесь будут трейды, здесь будет сумма, количество трейдов и здесь будет эфир-кошелек, на котором они лежат. Куда вам надо отправить? Вот сюда вы вставляете эфир-кошелек. Но это не эфир-кошелек, но эфир-кошелек вы сюда вставите. И таким образом вы можете отправлять. Для отправки вам необходимо, чтобы на этом кошельке были эфир, эфиры, монеты эфир, чтобы были. Это необходимо для осуществления комиссии, для снятия комиссии. Если не будет комиссии, токены не уйдут. Поэтому для переправки токена вам необходимо завести на этот эфир кошелек небольшие деньги. Небольшие. 0,1. Эфириума 0.01 даже достаточно. И вы сможете запросто отправлять свои токены другим ребятам, другим своим друзьям и партнерам. При переводе появляется еще ниже окна, но там вы просто подтверждаете транзакции и все. Все уходит и отправляется. Здесь расположен ваш номер кошелька, вы можете его посмотреть QR-код вашего кошелька, вы можете его распечатать вот таким образом. И носить на бумажном носителе вы можете его скопировать не выделяя прям сразу скопировано написано скопировано и таким образом безошибочно быстро нажав просто на книжечку вы можете отправлять своим друзьям куда угодно сохранять делать любые телодвижения с этим Итак, я рассказал самое главное где находить где искать и теперь Следующее видео будет, у нас будет мастер-класс, ну, завтра в пятницу в нашем клубе будет мастер-класс, и вы можете посмотреть теперь сначала это видео, сделать телодвижение согласно этого видео, а завтра в 10 часов утра по Москве мы будем проводить мастер-класс уже и показывать на экране, отвечать на вопросы, где, у кого, что, почему не выходит, почему входит. Разберем подробно каждую ситуацию. Итак, спасибо за внимание. С вами был Сергей Ханин. Останавливаем экран. Запись.